Нарушение изоляции. Все на палубу. Где все? Их отсутствие будет вашим провалом. Нет, подожди! Так неправильно и бесполезно. 12, 42, 15, 11, 44, 24, 34, 33, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Нарушения 4335 становятся все более частыми. Это не укладывается в голове. У 4335 большой потенциал. Что это значит? Это секретная информация, но тебе нужно ее знать для продвижения. Пойдем со мной. Это значит, что меня повысят? Нет. Теперь это строго конфиденциально. Райли, могу я надеяться, что ты не повторишь это? Конечно, не буду. Можете на меня рассчитывать. Конечно. Это SCP-4335, иначе известный как Разрушитель Мира Майнкрафт. Он обитает в популярной игре на выживание Майнкрафт. Его аномальные свойства позволяют ему переносить себя с сервера на сервер. Он почти полностью покрыт густым облаком частиц дыма и неизвестным количеством усиков, выступающих из него. Он использует усики, чтобы уничтожить любой блок или предмет в пределах досягаемости. Я это уже знаю, а как насчет пикантной секретной информации? «Очень важно, чтобы у тебя было рабочее понимание SCP, Райли. Это будет опасно». На данный момент самый необходимый предмет безопасности – повязка на глаза. Правильно, потому что это как-то опасно. Увиденное вызовет бред и психоз. Следующее интервью было отредактировано из официального досье. Это описание происхождения, 4335. «Ни одно разумное существо не создавало меня». Я был порожден за пределами этой вселенной, в стране летающих кварков и фотонов. После миллиардов жизней протоны и электроны, из которых состоит эта пустая земля, наслаивались друг на друга и медленно, но верно появились на свет. Я был жирным куском материи в стране отсутствия материальных вещей. «Земля, в которой я проявился, смотрела на вашу вселенную, как ребенок смотрит на снежный шар. Я не могу видеть, как человечество. Я видел зеленое поле, окруженное черным морем. Я мог видеть творение. Мне было интересно. Я соскреб себя со своей плоскости существования и сделал шаг вперед». «Значит, оно приземлилось в Майнкрафт. Это странно». Так и есть. И теперь 4335 обнаружил, что Майнкрафт это не наш реальный мир. И он хочет уйти. Подождите, что? Из того, что удалось выяснить интервьюерам, он думал, что Майнкрафт это совокупность творения. Теперь он знает обратное: ты будешь возглавлять команду, чтобы вернуть его. Я! Я никогда ничего не возглавляла! К сожалению, ты все, что у меня есть. Коллингвуд все еще в отпуске а у меня есть другие операции которые требуют моего внимания я не подведу вас доктор бак посмотрим Итак народ нам нужно найти 4335 кто-нибудь нашел зацепки почему мы в полной готовности если это персонаж видеоигры это необходимо узнать мне нужно знать ты можешь вести это дело но если что-то пойдет не так мне нужно подготовиться это хорошая мысль я нашел его. Отметь координаты и выключи экран. Принято. Я сказала выключи его. Слишком поздно. О боже, мой компьютер, он плавится. Я не могу его выключить. Это только в твоей голове. Это нехорошо, пригнись. Это невозможно. Мы, мы все мертвы. Отлично, она сошла с ума. Все открыли огонь. Давай, мы вытащим тебя отсюда. Что происходит? Как эта штука просто могла выползти? Я не знаю. Как мы его удержим? Я не знаю. Я только знаю, как сдерживать это в Майнкрафт. У нас прорыв на четвертом уровне. Начинаем блокировку. Хорошо, все будет хорошо. Беги! Что ты наделала? Он сбежал, я, я не знаю как, но он сбежал. Он пролез через компьютер. Что-то новое. Ты не выглядишь очень расстроенный. Потому что я потеряла самообладание. Нет. Нам нужно рационально подумать об этом. Я не так много знаю об этой штуке, но если они смогли сдержать ее в Майнкрафт, то мы должны сделать это здесь. То, что не давало мне покоя. Оно говорило, что смотрит на наш мир, как на снежный шар. Но где это было? Оно... Оно описало себя, как из кварков и протонов. Верно, но оно могло лгать. Или оно действительно не знает, откуда оно взялось. Ларки и протоны могут быть единицами и нулями. Что это значит? Что если бы он был всегда цифровым существом? У него не было бы реальной концепции за пределами цифровой сферы. Он видел бы только маленькие озера творения, когда они соединяются. И как это поможет нам сейчас? Магниты, они же портят электронику, верно? Ты думаешь, это может сработать? Конечно. Тогда достань нам оружие из хранилища. Нам нужно сдержать SCP. Нам? Разве нет им тех, которые смогут с этим справиться? Многие из них на задании. Кроме того, это все еще твоя операция. Эй, квадрат на головый! Огонь! Вы не сможете остановить меня. Я сделаю все возможное. Это тело для меня ничто. И мы будем ждать тебя. Думаю, нам придется найти его снова. Да, но это может подождать. Эй, Джей Карсон, у нас есть работа. Что, спасение дня не дает мне отгулов? Нет. Нет. Впечатляет. Ваша команда справилась с Кеттером. Райли пригодилась? Она все еще зеленая, директор. Она полностью потеряла самообладание перед опасностью. Это разочаровывает. Ее нужно перевести на другую должность? Нет. Думаю, я смогу сделать из нее что-то полезное. Я буду очень внимательно следить за вашим прогрессом. Спасибо, директор. Как видите, пришельцы стали эффективной командой. Да, это замечательно. Именно поэтому я предоставляю вам подбор персонала, чтобы заполнить дыру вашей команде. Наконец-то нашли мне полезную помощь. Посмотрим. Да, и последнее. Да, директор? Продолжайте в том же духе и, возможно, вас вызовут в высшую лигу. Борьба с повстанцем Хаоса может использовать кого-то вроде вас. Спасибо за внимание, директор.